и любое включение обсерватории из этой сети в список наследия ЮНЕСКО означает такую моральную поддержку. Это позволяет теперь этим обсерваториям консолидированно выступать, получать мировые гранты мирового сообщества для того, чтобы развивать интерес человека к космосу. С 2014 года после перезахоронения останков одного из основателей обсерватории Василия Энгельгарта учеными была проделана серьезная работа по подготовке объекта к номинации. В 2019 году он вошел в предварительный список Всемирного культурного наследия. Прогноз о сроках завершения процесса дал заведующий кафедрой Всемирного культурного наследия Казанского университета Рафаэль Валеев. Сейчас идет работа над самой номинацией. Собственно, эти круглые столы конференции для чего проводятся? Для того, чтобы сплотить всех экспертов, всех ученых, международных в том числе. Мы планируем к концу сентября, есть определенный регламент, по которому мы идем. Мы будем отправлять к концу сентября в Центр Всемирного Наследия документы для того, чтобы проверить на комплектность. А затем по регламенту мы должны 1 февраля следующего года представить по МЭ. Полный набор номинации. Пока вопрос о включении объектов в список ЮНЕСКО остается открытым, посетить их могут все желающие. А к 60-летию космического полета Юрия Гагарина в астрономической обсерватории имени Энгельгарта и планетарии Казанского университета запланирована бесплатная программа. Ариадна Кугушева, Виолетта Басова, Универньюз.